Ребята, всем привет! С вами я, Сосорин. Извиняюсь. И сегодня я вам покажу, как сделать свой сервер в Майнкрафте, чтобы на нем играли ваши друзья. Для начала вы вписываете Атернос. Английский. Атернос. Вот так вот. И, вы, и вам должно попасть Атернос сервер Майнкрафт бесплатно навсегда. Вы по нему кликаете. И здесь, если... И вам здесь нужно будет зарегистрироваться. Я здесь уже давно зарегистрирован, Вы тут регистрируйтесь. И нажимаете кнопочку «Играть». Извиняюсь, здесь у меня мой сервер. Его, там, у меня есть резервная копия, поэтому я не волнуюсь. Поэтому я легко могу удалить его. И вас выкидывают вот сюда. Вот, название сервера. И здесь вам пишется «Создать сервер». Здесь вас сюда теперь выкидывают «Создать сервер». Вы здесь ничего не меняете. И создаете и снова нажимаете кнопку создать. Ждем. Все, вас теперь запустило вот сюда. Вот. Здесь вы введете название своего сервера. Нажмите вот сюда, вот и введете название своего сервера. Я, например, вот введу у себя, например, например, ну, например, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Если это такое. Этот IP-адрес уже занят. Им понятнее. Тогда будем 002. Так, точка 016. Это IP-адрес содержит недопустимый символ. Ок. Тогда делаем вот так вот. И пропишем. Ждем. Ждем. Короче, у меня забаговался Тер, но снова, короче, поняли. Дальше, теперь... Да что вот Теперь о, вы появились, У вас есть здесь слово «версия» и «ядро». Ядро у вас остается ванильное, а вот «версию» вы нажимаете вот сюда и выбираете любую версию, которую, которую вы хотите играть со своими друзьями. У меня будет версия 1.12.2. Нажимаете «переустановить», «да». Переустановить. Нажимаете. Ждем, когда здесь появится галочка. Все, она появилась. И нажимаем на слово «Настройки». Здесь у вас выбираете количество игроков. Но если вы хотите, у меня будет это просто один игрок. Все. И так все появилась галочка здесь вы выбираете пират, пиратский это обязательно обязательно чтобы вы легко могли играть на своем сервере здесь вы выбираете сложность только не мирную но я выбрал мирную чтобы нам не нужны были э, мобы белый список я вам не советую включать потому что вы иначе там не разберетесь сбрасывать режим игры тоже не советую и теперь вот здесь вот защита спау спауны. здесь вы пишете число тысяч и нажимаете вот сюда вот, и у вас должна появиться галочка, и все. Защита спауна, она ну я не знаю, для чего она, конечно, служит, но все-таки вы должны вписать тысячу, слово, цифру тысячу, чтобы вы легко могли играть на этом, ну, на своем сервере. Дальше вы заходите в сервер, копируете название вашего сервера, и нажимаете кнопку «Запустить». И здесь вам вы, вылезая, выходит такое помещение, лицензионное согласие. И вы, вы нажимаете «Да, я принимаю лицензионное, лицензионное согласие». И здесь вас может выкинуть сразу вот сюда в подготовку, либо же, как у меня вот тут была оранжевая полосочка. Там вы должны будете, у вас такой звук, как вы услышали, и вы должны будете нажать «Подтвердить». Теперь вы ждете, когда у вас запустится сервер, а пока у нас, он у вас запускается, вы запускаете Майнкрафт, у меня он запущен, вот, вы вот, зашли на эту версию и нажимаете сетевая игра, и нажимаете кнопочку добавить, здесь адрес сервера, вбиваете его, и здесь можете написать любое название, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, без разницы, что вы напишите, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Теперь не волнуйтесь то, что у вас будет вот здесь вот написано «Сервер устарел». Это всегда так будет писаться, пока у вас он не запустится полностью. Ну, что ж, я вырежу этот момент, чтобы о, ну, чтоб вы уже увидели, как все должно будет выглядеть. И вот так вот, ребят, у вас появляется вот эта вот зеленая полоска. И здесь у вас отчет времени, сколько этот сервер будет активен если на нем нету игроков. Итак, вы скопировали, у вас э, появилось вот такой вот онлайн, написано. Теперь вы заходите сюда, нажимаете кнопочку «Обновить», и все, у вас здесь открылся сервер. Заходите сюда, и все, вы запустили свой сервер. Теперь вы можете звать друзей своих ну и также сейчас я вам расскажу, что сделать, чтобы вы могли в, в, входить в режим креатив, ну и выписывать любые команды. Здесь вы пишете OP, на английском я оставлю в описании эту команду. И с вашим никнейм. Это мой никнейм. Вот. Все, вы теперь снова заходите в Minecraft и все, у вас пишется сервер, вам написал Hero 02, теперь оператор. Вы вбиваете, можете. Ганя, вот один. И все, вы теперь можете входить в креатив, выживание, спектатор и все остальное. Надеюсь, я вам помог. Этот гайд вам пригоди, при, пригодился, ну, то есть помог. Ну а так с вами был Сори. Всем пока-пока. Также не забывайте подписываться ставить лайки. Не жмите нажать уведомления.